Так, всем привет, как меня слышно, давайте проверим связь. Раз-раз, проверка связи, так, ну что, можно потихоньку начинать. Сегодня у нас 30 ноября и мы начинаем обзор рынка, начинаем как обычно с нефти. Прошлый обзор у нас был достаточно такой неинтересный, интересный, то есть очень по многим инструментам мы сидели на заборе, по той простой причине, что элементарно не было определенности. Сейчас определенность по большей части появилась, и мы уже можем с уверенностью, без риска для депозита, открывать э, позиции и стараться денежку заработать. Что касается нефти. План был простой. Э, с... Цена находилась на очень крупном объеме. И по факту ходил вокруг него как вокруг оси что же мы увидели вчера вчера выходили запасы запасы вышли естественно неплохие с отклонением В связи с чем мы наблюдали сначала вынос ненужных участников рынка то есть шартистов их вынесли залили дополнительные лимитки и цена направилась вниз то есть по факту что мы наблюдаем за последние два дня нашей встречи цена сходила как наверх вот данный уровень у нас данный динамический уровень был уровень сопротивления точно также вот эти классные объемы не давали цене упасть то есть цену зажали накопили и как только определенная группа участников рынка начала то есть ей стало скучная она начала различные манипуляции их сразу вынесли и пошли в противоположную в, сторону. в связи с чем, э какой могу дать совет? Не спешите, то есть иной раз э лучше два дня подождать ничего не делать и потом зайти качественно по, и сделать one good trade. В связи с чем, все уровни, э все эти уровни, которые были в шорт у нас отработались, более того. Именно на этих уровнях был снос стопов, была реакция, то есть цена запинывалась, и ее пытались увести наверх, но не получилось. Чем закончилось падение вниз? Хорошим принтом, то есть снесли основные стопы, то есть спекуляция закончена и цена откатила наверх. То есть Сейчас, чтобы цене продолжить движение, ей нужно прийти в себя. Безусловно, она может уйти с этих уровней 57 54, то есть там, где цена находится, 57.50 по факту. Но продавать отсюда на самом деле не очень хочется. Неинтересно, это не самая лучшая цена. То есть, да, безусловно, есть LPS, есть этот уровень, но, мое мнение, могут еще додернуть выше. И я бы рекомендовал по продаже от уровня 57.70. То есть, давайте я пока уберу. То есть от динамического уровня 5770 я бы рекомендовал первую продажу. Вторые продажи имеет смысл посмотреть в районе 5785, но уже не, не настолько красиво, конечно, будет, но тем не менее это месячный подс. И последний уровень сопротивления, такой основательный, стоит искать именно там. В связи с чем, смотрите, мы пока вот этот вариант выбираем, то есть он у нас откладывается а, в долгий ящик. Пока мы ищем продажи. Опять-таки, напоминаю, встреча ОПЕК. Как раз-таки она проходит сегодня. Все может измениться в любую минуту. Но на данный момент выглядит именно таким образом ситуация. с чем я бы на вашем месте подождал бы небольшого движения наверх. То есть, в принципе, уже отсюда можно продавать. Если у вас достаточно депозит, то у вас должно хватить стопа. И, в принципе, продать вы сможете. Что касается целей то есть основная цель месячный месячный поц мы достигли 56.80 то есть как минимум если мы говорим о продажах давайте возьмем вот такие продажи глобальные так. то есть смотрите в первую очередь безусловно у нас будет вот этот уровень играть основную скрипку то есть именно сюда цену могут вернуть при условии, что мы идем вниз. В связи с чем? Обращаем внимание и фиксируем свои позиции именно здесь. Раз. Два. В принципе, достаточно интересно сейчас на В стакане стоят лимитки. Поэтому также советую обратить внимание на лимитки. То есть, это у нас не только 56.80, тот уровень, который мы с вами уже указали. Но и 56.40. Давайте посмотрим, есть тут что-то. Ну, такое... Скорее, скорее нет, чем, да. 56.40, 56, 40, 56 э, ровно, это у нас э, круглый уровень и, в принципе, недалеко от классных ливаний. то есть уже кто-то защищает, планирует защищать свои позиции. Ну и 55.50, это рядом как раз-таки у нас вот с этим, -э, недельным подцом. Точно так же кто-то старается защитить свои позиции. В связи с чем, если рассматривать глобально ситуацию, то... Так, Это мы его тоже выбираем с точки зрения техники э, выглядит примерно следующим образом. Э, основные продажи лично я буду крыть вот в этой области 5680 дальше я сделку вероятностью держать не буду. Э, при условии что хватит, хватит топлива и цена сможет преодолеть данный уровень, а ей это будет непросто по той простой причине, что уровень действительно важный и его будут. Защищать Но Уровень 55, 55 80, вот Классное выливание, но ну, максимум Еще снос топов Дальше ниже цены я пока не вижу Хотя в принципе все может быть То есть вернуть сюда цену могут Опять же таки, при условии Что они договорятся и Продлевание снижения э, Добычи нефти Мы не увидим, то цена в принципе Вот с этих уровней там где у меня сейчас стоят лимитки вполне может рухнуть да, практически за ночь, да, как только будут известны результаты. То есть сразу там за 2-3 часа она вот так и упадет. То есть она может, во-первых, и открыться гэпом. То есть примерно, если здесь она зафиксируется, то гэпом она здесь откроется и сразу вот так упадет на 200 пунктов. То есть это не будет сложно. Если посмотреть в масштабе, то, безусловно, в вот эта область, да, то есть есть определенная, скажем так, формация на разворот но опять таки это графический анализ он то работает то не работает на него обращать внимание стоит лишь как дополнительное подтверждение или только как начальный такая присказка чтобы увидеть посмотрите уже на кластерах искать более точные входы в связи с чем я рекомендую искать продажи вот с этой области естественно с ограниченным стопом Основная цель у нас 56,80 Вторая цель 55,81 При условии, что не договариваются О сокращении добычи нефти Цена у нас улетает Ближе к 50 то есть Примерно вот сюда она улетает Давайте даже вот так сделаем Это при условии, что не смогут договориться Но с учетом того Что Практически все заинтересованы чтобы нефть росла, естественно, кроме импортеров, чтобы цена на нефть росла, я думаю, договориться смогут. В связи с чем, по поводу того, если договорятся, безусловно, цену будут направлять наверх, но просто так ее направить сложно, то есть в любом случае требуется топливо. В связи с чем. Агрессивные, агрессивные сделки могут быть сразу у нас, но опять-таки сомневаюсь, что в ближайшие часов, наверное, 3-5, мы услышим что-то новое, поэтому будет что-то накопительное. И я допускаю, что как минимум несколько сделок я успею перевести в без безубыток. Про убыток тоже не забываем. Если же договариваются, то пойдут наверх. Пока я такой вариант развития событий не рассматриваю, я думаю, я на него... Обращу внимание завтра, когда уже по факту будет иначе, это пальто в небо гадать, что и как. Но тем не менее, все те уровни, которые у меня отмечены, это 58.15, 58.20 и 59.05, то есть они будут э, играть роль. Давайте я выделю. То есть мы про них не забываем. И если резко на фундаментальном фоне ситуация поменяется, то безусловно мы их будем учитывать, но пока они просто есть и все на это. Вот так, давайте делаем. Так, окей, по нефти в принципе все. А дальше давайте разберем S&P 500. То есть, смотрите, о чем мы с вами говорили. Есть хорошая, у, хорошая область поддержки, откуда в принципе цена и ушла. То есть она давала возможность зайти как раз таки в то время, когда мы с вами обсуждали торговые возможности. И сходила наверх без откат то есть, И То уже во вторник цена сходила порядка, сейчас давайте посмотрим, более 20 пунктов. Обе цели она взяла. И как раз таки мощно она пошла с этого уровня, где было сопротивление, то есть как раз таки когда... Американцы пришли, влили незначительный объем, опять-таки насколько незначительный, тут наверное, скорее всего ну да, 11 тысяч, и уже двинули цену наверх, поэтому те, кто шартил, то есть ограниченный стоп, это дальше мы ищем точку на вход. Так вариант точка на вход была 2610. Я по SP500, честно скажу, вот это все движение пропустил. Был, насколько я помню, в других инструментах, это, скорее всего, даже была нефть. Тем не менее, все отработало достаточно качественно. Единственное, сходили чуть повыше. Но коррекционное движение и вход отсюда был очень даже неплохой. Давайте посмотрим что рынок готовит нам сегодня, какие торговые возможности есть на данный момент, то есть в принципе эти уровни я считаю удалять возможно нет смысла, единственное я бы 26.15 сместил на 26.18, поинтереснее будет, а, даже даже не так, лучше даже сделать вот такую область, то вот она действительно будет поинтереснее. Итак, данная область, то есть, примерно 26-20 есть, и вчера уже мы тест видели и отбились. То есть, что сейчас, в принципе, происходит? А, Во-первых, пытаются понять, а что же делать дальше. Это раз. Два. А мы наблюдаем, был вынос стопов. То есть, в принципе, все то же самое. Смотрите, по нефти. Вынос, кластерный объем, уход вниз, и сейчас, то есть, коррекционное движение. То же самое по S&P 500. Вынос снос стопов, кластерный объем и движение вниз, и сейчас коррекционное движение. Сейчас стоит обратить внимание, а что же, то есть на скорее фунда, фундаментальный фон, новостной фон, э, я допускаю, что могут попробовать задернуть выше, но больше просматривать примерно с уровня, самой ну, самый край вот отсюда, то есть, э, ну, пусть будет вот так. Посмотрим, так оно будет. А, даже нет. Давайте сделаем таким образом и вот таким. То есть, настолько незначительным возможно дальнейшее движение. Лично я а, рассчитываю, что будет примерно вот сразу вот так. Ну, два варианта. То есть, движение к движению в эту область мне наиболее импонирует. А, причина простая. Смотрите, что было вчера по NASDAQ. -у. То есть он обвалился порядка 150 пунктов, а, якобы это все было, произошло на том, что план Трампа не, как, не, не повлияет положительным образом на тех сектор и якобы на этом все обвалилось. На самом деле сомневаюсь, но тем не менее. То есть назад у нас а, очень и очень качественно просел, допускаю, что S&P 500 может допросесть. Но будем посмотреть. В связи с чем? Основное э, локальное движение я вижу незначительное движение наверх. То есть где-то вот в эту область стоит искать э, продажи. Возможно, это давайте посмотрим. Ну, в принципе, у нас есть там, где кластерное вливание. Так. 26.34, 26.30. Примерно на эту область можно рассчитывать. Вот, но пока она достаточно такая скользкая. Так, ну давайте сделаем вот так 26:30, чтобы у нас был примерный хотя бы ориентир. 26:30 есть. И вот плюс-минус в этой области, то есть это уже максимально консервативный вход, то можно пробовать искать продажи. Цель у нас при 26:18. Опять же таки, единственное, но ВЛП у нас вышел неплохой О чем это говорит? О том, что процентную ставку будут повышать Что это значит для фондового рынка? Когда процентную ставку повышают Деньги становятся кредиты дороже Следовательно, бизнес развивается Медленнее Валюта доллар растет Фондовый рынок начинает коррекционное Движение вниз Здесь чем? Допуская, что на основе Этих, этой информации у нас <coughs> у нас 500 может э, корректироваться ниже насколько ниже будем посмотреть пока мы определяем точку э, нашу цель наш тейк профит в районе 26 18 так золото золото здесь все пошло не по плану то есть мы планировали что данная область будет достаточно качественно она удержит и цена сможет пойти выше а основывались мы на том что есть неопределенность как по ОПЕК так и по процентной ставке по налоговому законопроекту Трампа в связи с чем были ожидания что на этой неопределенности Инвесторы захотят более стабильный консервативный инструмент и в, в инструмент убежища они перекинутся. Этого не произошло. То есть вчера мы наблюдали а, казнь очень большого количества участников. То есть вот это все движение, которое мы даже с вами практически не видим. То есть здесь были как огромнейшие, как огромнейшие стопы, огромные продажи по рынку, так и пытались лимиткой цену остановить. То есть... Мы видим, как вот такие квадраты big бикпринты, так и ромбы разноцветные. Это были лимитные сделки. Да. Цену пытались остановить, не получалось. И уже сегодня с утра мы опять-таки видим основное добитие и видим стопы. То есть куда сейчас цена направляется. Безусловно, цена э, в данной ситуации направляется вот сюда. То есть вот к данному... Давайте даже вот так сделаем. К данному месячному подсу. то есть с учетом того, что так э, золото себя ведет, вероятно, всего инвесторы уже окончательно поверили в план Трампа налоговый и э, в принципе тут и будет идти э, по индексам такая такая ситуация. Смотрите, э, план Трампа позитивно влияет на фондовый рынок. Повышение процентных ставок негативно влияет на фондовый рынок, поэтому, возможно, пила. То есть будет неоднозначное движение. Что же, что же касается золота, вероятнее всего мы увидим да, уже в ближайшие час или несколько часов, что золото припаркуется в, в этом районе. И допускаю, что какой-то флэт, то есть какое-то останавливающее движение такое выдох мы можем увидеть то есть по факту flat но э, не факт что именно данный уровень полностью остановит то есть безусловно вот такие шпили они могут и они в принципе логичны, потому что все кто покупал все кто до сих пор еще находится э, в покупках они естественно э, во-первых прячут стопы за этот уровень, то есть они прячут за уровень 82.30, это раз, и два, безусловно, здесь есть определенный интерес, и данный интерес будут отставить, точно так же, как пытались отставить вот этот уровень, на да, недельный, и, в принципе, у них пока получилось. Все с чем, в ближайшие пару часов у нас будет сопротивление крупных участников рынка, Одни будут пытаться обмануть вторых Ну и в принципе заодно и ритейл попробуют выкинуть Будем а, посмотреть На самом деле в покупке лезть я бы не рекомендовал уж больно, уж больно много крови было вчера Я бы подождал То есть вот конкретно по золоту я бы подождал Потому что есть вероятность что придется продавать уже вот от этого уровня Так что... Сейчас, секунду отвиснет. Так что э, по золоту торговая рекомендация лучше подождать. Э, возможно продажи, точнее возможно продажи уже от зеркального уровня. Поэтому посмотрите, какая реакция будет на этот уровень. То есть, будет дополнительное подтверждение, в принципе, можно покупать. Основное движение сейчас вот сюда, а дальше уже по ситуации. Если мы говорим о продолжении движения, стоит обратить внимание на 127850, на 1275. То есть, в принципе, если мы говорим о продолжении движения, то тут интерес вот сюда. Вот так. Интерес вот к этим двум уровням. То есть если все-таки смогут пробить, то уже пойдут а, сносить вот эти стопы Не смогут, значит от и цена. Цена, как минимум, может остановиться примерно вот в этой области. Здесь неплохо так влили объема. В связи с чем, если мы говорим о покупках, то стоит обратить внимание на уровень 12.87. Здесь покупки стоит фиксировать. ну То есть, по факту, у вас ваш трейд сможет принести вам примерно максимум 500 долларов. В принципе, неплохо. Так, евро. О чем мы с вами говорили во вторник по евро? Что в приоритете продажи... То есть буквально капельку не дотянули до интересующей нас области и сходили вниз. Сходили ровно к, тому, к той области, ровно к той области, о которой мы говорили. То есть это цена 1.18600. .18 то есть здесь цену остановили и развернули. То есть э, вот этот разворот, вот эти две линии, это я уже отмечал вчера. В принципе, что тут было? Движение до недельного паца и обратный разворот то есть в принципе сейчас такая небольшая пила допускаем так это нам уже не надо что я допускаю, есть вот так вот так еще сделаем чтобы не забыть про этот уровень в принципе то есть в америке все хорошо, ВП хорошее Вероятно, всего, скоро по повышение процентных ставок. если инвестора еще не отыграли все, все эти движения, то, возможно, вот же будет. И если смотреть вот так глобально, то есть я бы... Это если глобально, то сюда, локально, то примерно вот в эту область. Движение наверх, ну, но... меня смущает только одно, то, что мы сейчас находимся выше вот этого хорошего объема. То есть это основное, что напрягает и хотелось бы, чтобы данный объем находился выше. Что же касается в принципе общей ситуации, допускаю, что ну, просто такое сравнение давления и набор топлива, такой своеобразный, и движение все-таки вниз продолжится. Это самое логичное движение на данный момент. Если все же мы говорим о каком-то возможном, то есть более, скажем так, более высокая коррекция, да, то есть куда цена может уйти. Лично мне бы не хотелось, чтобы цена уходила выше 1.18.970, иначе уже движение вниз будет нелогичное. И, вероятно всего мы уже его, ну посмотрим. На самом деле, если цена уйдет выше данного уровня, 1.18.970, то шорт уже будет, либо он будет очень грязный, либо его не будет вообще. То есть на данный момент по той ситуации, которую рынок нам показывает примерно вот такая ситуация вырисовывается. Так, давайте посмотрим, что там с комментариями. Так, всем привет, привет, комментариев нету, движемся дальше. Ена. То есть в принципе практически та же самая ошибка была, что и по золоту. Единственное, по золоту мы планировали сразу вверх, по иене мы планировали, что будет коррекция, и потом движение уже наверх. Не зашло. То есть абсолютно эти два инструмента у нас выпали и принесли убыток. Так, что сейчас у нас происходит? То есть у нас иена дальше валится, доллар также укрепляется. Опять же таки, это в защиту евро-доллара, точнее на евро что вероятность он тоже повалится вслед за иеной Итак, что мы наблюдаем мы наблюдаем падение на тысячу практически 300 1300 пунктов тиков точнее то есть цена сейчас направляется вот сюда к этой лимитке то есть лимитку уже подготовили все чем? давайте все ненужное уберем нам уже не актуально а вот кстати вот здесь цена цена споткнулась и остановили то есть а к чему это что даже если рынок идет против вас но у -у уровень области вы выбрали качественную <связь> э -э рынок может дать вам возможность остаться при своих и закрыться по беззабытку или даже небольшой плюс то есть уходили вернулись то есть, возможность такая была главное понять что уже все идет не по вашему плану и услышать market voice рыночный голос и выскочить с рынка то есть сейчас цена у нас направляется вот сюда и здесь уже стоит давайте вот так отметим то есть вот так вот сюда она направляется и вот примерно 88 950 88 800 то есть в этой области имеет смысл смотреть наблюдать как цена себя поведет допускаю что и стопы захотят снести но тут уже по ситуации будем смотреть так если вот так, ну да, 88 925, если быть точнее, сюда цена и направляется. То есть плюс-минус здесь попробуют цену останавливать. Лимитки снизу они манипулятивные, на них пока не обращаем внимания, якобы призывая цену к себе, будем посмотреть. То есть основной акцент смотрим, как себя цена реагирует. В принципе, вариант, я думаю, будет простой прошивает примерно то есть проходит если вот так это уже скажем так вторая стадия то при возврате вот так и уже на продолжение тренда плюс минус тут в принципе у нас есть безусловно месячный динамический уровень Безусловно, туда могут вернуться точно, так, точно такая же ситуация, как и по э, фьючерсу евро. Поэтому, если доллар будет укрепляться, то он уже будет... Давайте уже вот так красиво сделаем. То он уже будет укрепляться основательно. По поводу ситуации здесь. Есть риск, есть вероятность, что цену могут отфутболить, что она сразу не пойдет. Давайте сделаем вот таким образом, а, то есть так, э, Такой вариант развития событий безусловно есть, его необходимо учитывать, то есть, не забывайте про это. Так, дальше у нас фунт стерлингов, по фунту я также выставил сделку, то есть э, мысль следующая, у нас была раз область сопротивления, 2 область сопротивления, три область сопротивления, но тем не менее у нас инструмент достаточно стабильно идет наверх далеко не факт на самом деле что до меня дойдут могут опять-таки уйти с этого уровня стоп о чем мы говорили на прошлой неделе на, на прошлом нашей встрече то есть мы говорили о движении наверх к данному ценовому уровню вот и также была вероятность что цена незначительно сходит выше и сходит вниз то есть в итоге определенно знаете такое царство зеркал то есть цена сначала сходила к этому уровню сходила ниже как раз таки к той области которую мы определили и потом из этой области она сходила к этому уровню цену установили ну такое вот своеобразное чувство юмора у биржи тем не менее те уровни они полностью себя отработали что же сейчас происходит то есть сейчас происходит следующее Цена, в принципе, набирает а, новое топливо для движения. Вопрос только, насколько далека будет а, коррект, насколько глубоко она уйдет. Допускаю, что может уйти не так глубоко, как бы нам хотелось. То есть, как бы мы, лично мне хотелось, потому что мне хочется 1.34.30 и уже отсюда уйти в полет наверх и заработать плюс-минус 100-110 пунктов. Посмотрим, насколько это получится. Что же касается... Общая ситуация. Обратите внимание на уровень 1.3445, 1.3425, то есть это те уровни ценовые, откуда цена может скорректироваться, и уйти наверх. Стоп я советую, не самое правильное действие на самом деле, но тем не менее, на данный момент пока я советую спрятать за вот эти большие объемы. То есть они могут удержать. Другое дело, хватит ли его... Будем посмотреть, но больше 30 пунктов я терять в этой сделке не готов, поэтому вот мой стоп он здесь стоит. Вы же выставлять стоп как вам кажется более правильным. В связи с чем основное движение я планирую 1.3530, 1.3550 примерно вот в эту область. Допускаю, что сейчас отвиснет допуская, что цена может сходить выше, но, опять же таки, укрепляющийся доллар может резкое, резвое движение наверх у фунта стерлингов каким-либо образом приостанавливать, прямым, либо косвенным. В связи с чем, то есть, есть у нас определенные уровни, которые еще у нас остались недовзяты, поэтому, в принципе, подключите динамику левел и увидите потенциальные точки, где цена может остановиться. То есть, в первую очередь, это 30%. 35, 40, 35, 60, 36, 10. То есть в этих областях цену будут устанавливать, цена будет спотыкаться. И, в принципе, именно там стоит фиксировать. Ну, давайте отметим, чтобы было видно. Раз, два. Вот они. 36, 10, 35, 60. Ну, это и так. Вот. Пока же фунт, скорее всего, нам показывает жирный кукиш и пытается уйти сразу наверх. То есть, как только примерно до 35 он дойдет, лимитки будут отменены. Данный торговый вариант будет отменен. Будем искать уже возможно продажи откуда-то сверху, либо на продолжении тренда. Дальше. Канадский доллар. Опять же таки, все по плану. Движение вниз. Но сумели продавить. Не остановили движение, благо о возможных покупках от этой области мы с вами не говорили. То есть была вероятность, но она была незначительная, что цена пойдет ниже. На что стоит сейчас обратить внимание, куда цена падает и где я ее уже в принципе жду. Хотя в принципе очень и очень агрессивно по той простой причине, что могут мой стоп снести и не заметить. Цена идет сюда. То есть у нас есть два параллельных уровня, динамические месячные и динамические недельные. Также у нас есть кластерные объемы, здесь самый вкусный, самый интересный, от которого я стою, и чуть похуже, то есть вот от этой области. В связи с чем, то есть на данный момент я цену ожидаю сюда, смогут увести цену ниже или нет, тут покажет только время, но тем не менее здесь канадский доллар я буду приглядывать, присматривать. Если же меня вынесут по стопу, то значит буду... Буду переворачиваться. Но пока выглядит очень-очень заманчиво. Если мой трейд то удастся, то тогда то, я смогу собрать все сливки. Но будем посмотреть. Так, у нас остается австралиец. Австралиец, к сожалению, нас на данный момент не порадовал. То есть данный вариант развития событий уже, считаю, можно удалять. На самом деле, по австралийцу мне уже не все так понятно поэтому пока что мы его оставим наверное без обзора потому что обзор пальцем в небо делать не хочется хочется сделать качественный обзор на котором вы сможете заработать поэтому австралийцы пока у нас находится на полочке это как основа если сказать то есть в двух словах обратить внимание на этот уровень но мы отсюда в принципе уже ушли если же я Правильно вижу, то ну, возможно сейчас мы зафлетим запле между вот этими двумя уровнями. То есть в принципе раз уровень, два уровень и, и вот эта область, то есть вот сюда, обратить свое внимание, то есть в этих областях, а как раз таки была отработка, то есть в этих областях цена может запнуться и каким-либо образом попытаться а развернуться, либо что-то подобное сделать. Вот. Но, как говорится, в интернетах это не точно, поэтому на свой страх и риск, либо с учетом своей торговой системы. Так, последний у нас на сегодня инструмент, а это у нас NASDAQ. То есть, смотрите, также NASDAQ я жду, но опять же таки, жду, ждать мне придется порядка 80 пунктов, 80 это даже одним контрактом 1600 долларов и упускать не хочется. Поэтому глобально я жду шорт вот, от, вот отсюда, вот масштаб. Чтобы вы понимали общую картину, вчера просто был обвал, сейчас будет коррекция. Опять же таки крупный участник рынка, как я вижу, пока не вышел, либо скорее он не то чтобы не вышел, он уже готовит коррекционное движение. То есть здесь пустота, ее нужно заторговать и по возможности пораньше, но опять же таки далеко не факт. Поэтому в лонг я пока не лезу, потому что определенности нету. Пока у меня просто стоят лимитки здесь. То есть здесь есть два потенциально интересных уровня, от которых от которого имеет смысл заходить. Также, кстати, обращаю внимание, что вот здесь ну, за моей лимиткой не видно. Давайте вот так я сделаю. Ага, убрали. То есть смотрите, там, где у меня сейчас стоит, стоит лимитка, там стояли, например, ну, вот такие. Uh, по четырем ценам там было на 500 контрактов то есть в итоге по четырем ценам было на 2000 контрактов сейчас их убрали, то есть определенная манипуляция посмотрим, допускаю, что все-таки сюда цену глобально будут направлять вот так, когда это будет происходить, будем посмотреть uh, по NASDAQ я бы порекомендовал uh, вот в этой области то есть, вот пока цена находится вот в этой области. Наверное, не лезть, если глобально да говорить. Если внутри дня и э, с точки зрения скальпинга, то безусловно есть определенный уровень, который можно торговать. Один из них в принципе может быть отработан, но тем не менее обратить внимание на э, 628750, 6281.25. Ну, примерно эта область. Посмотрим. Не факт, что цена посыпется дальше, но тем не менее. Один-два трейда попробуйте сделать против тренда. Не зайдет, тогда стоит подождать. Но говорили мы на прошлой неделе как раз таки о этом падении. Только падение мы рассчитывали, что будет ниже. И как раз таки его пытались остановить, но не хватило силы и просто цена обвалилась. В связи с чем план наш полностью выполнился. Единственный минус, что сходил намного ниже. Чем бы нам хотелось. Так, вот так возвращаем. Куда цена может сходить, если все-таки будет продавливать ниже, ну в принципе, в принципе есть и куда еще упасть, но пока будем посмотреть и подходить к точке зрения, к торговле будем подходить консервативно. В связи с чем, вот такие у нас торговые возможности есть на данный момент. Не забываем, торгуйте аккуратно. Естественно, используйте свою торговую методику. Не забывайте про гениальное выражение One Good Trade. Лучше сделать один хороший трейд по системе, чтобы вы были довольны и по возможности заработать на этом, нежели дать своим рукам возможность сделать все, что хотят. Зачастую проблема трейдеров как раз таки в нем самом. Он очень часто мешает как своему трейду, развиваться, так и своя, своему уровню компетенции развиваться. Лично моя рекомендация анализируйте рынок, выставляйте отложенный ордер, если вы точно понимаете, что происходит, выставляйте стоп-лосс и уходите. То есть гуляйте в парке, занимайтесь спортом, читайте книги, но не мешайте рынку делать свою работу. Как показывает практика, что у студентов трейдеров, что у меня результаты от этого намного лучше. То есть Мозг не вскипает и мы торговле не мешаем. Опять же таки, все зависит от психотипа, кому как нравится. На этом, коллеги, я прощаюсь. Желаю вам хорошего трейда. В следующий раз мы встретимся уже в декабре, 5 декабря. И хороших вам выходных. Всем спасибо и пока-пока. До новых встреч.